50 оттенков серого все смотрели, может читали. А в жизни эти оттенки различаете? А давайте проверим. Вот этот кот у меня, он серый, но он теплый или холодный для вас? Может нейтральный? Напишите в комментариях к этому видео, как вам кажется. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня мы говорим об оттенках серого, которые это как-то неуважительно, да? которые приходят к вам на обновление. Ну, может быть, они приходят к вам на исправление после других мастеров. А может быть, это даже ваши работы, которые приходят к вам на коррекцию. Ну, Это важно. Я делаю на этом акцент, потому что если после вас приходят эти брови на обновления через год или полтора, то это не страшно, так бывает. Иногда пигменты уходят немного серее просто со временем. А вот если серые холодные брови приходят к вам на коррекцию и более того постоянно, то тут я рекомендую вам задуматься над техникой. Вы сто процентов работаете просто слишком глубоко. А если вы из тех, например, кто говорит, что пигменты слишком серые а к вам в то же время приходят практически все брови с серым, таким свинцовым отливом, задумайтесь, это важно. Конечно, есть маленькая возможность, что вам нужно сменить пигменты. Не отрицаю, такой тоже бывает виноватый пигмент, особенно когда вы сами что-то миксуете, не очень понимая, как это делается. Но все таки чаще всего проблема в неправильном штрихе. И я рекомендую вам пройти курс онлайн-мастер с куратором. На этом двухмесячном курсе вы избавитесь от всех проблем со штрихом и тяжелой рукой. ссылка на курс будет в описании к этому видео и в шапке моего профиля тоже есть ссылка. Перейдите и хотя бы посмотрите на программу, там все понятно расписано. Итак серые брови серый сам по себе цвет самостоятельный он очень приятный на лице например у соволосой девушки. Ей другой не нужен. Или, например, у седой старушки, это нормально, ей тоже другой не нужен. Но только в том случае, если он не отливает синевой, тогда на лице он смотрится прямо откровенно так себе, это вот такой примерно цвет. Теплый серый корректируется проще всего. Главное, вы должны помнить, что корректорами нельзя работать на чистой коже вокруг, Только, только абсолютно по серому цвету. Как именно подобрать корректоры к разным оттенкам серого, я расскажу вам на вебинаре, который, пройдёт, который я для вас проведу 15 декабря в 18.00 по Москве. Ссылка на него также будет в шапке моего профиля в инстаграм или в описании к этому видео. Цена на него всего 2000 рублей, после вебинара запись будет стоить дороже, поэтому переходите прямо сейчас по ссылке и регистрируйтесь. И, конечно, после этого вебинара, я абсолютно уверена, у вас не останется вообще вот совсем вопросов о том, как корректировать не только серый, о котором мы сегодня говорили, но и зеленый, фиолетовый, малиновый, оранжевый, холодный розовый цвет на бровях. И также мы будем говорить о губах, кстати. Регистрируйтесь на вебинар и до встречи в прямом эфире.